Деньги. Российская сторона определила размер новой скидки на газ для Украины. В ходе трехсторонних переговоров по газу в Вене Россия предупредила, что принимая во внимание изменения рыночных цен и колебания валютного курса, размер скидки будет сокращен. Тем более, что на сегодня Украина и так является единственной страной, которая получает эксклюзивную скидку контрактной цене на газ. Таково было решение правительства и президента. Мы не можем предоставлять такую скидку в таком же объеме, как это было раньше, но в любом случае конечная цена для украинских потребителей не должна быть выше, должна быть на уровне соседних стран, таких как Польша. Было решено, что счета будут уставляться с учетом новой утвержденной суммы, то есть со скидкой 40 долларов за тысячу кубов. И на ближайшие три месяца цена составит 247 долларов. На что украинская сторона заявила, что ее это не устраивает. Она хочет платить 200 долларов. То есть, понимаете, Польша друг, Россия враг и агрессор, но цену должна дать меньше, чем полякам. И Украине кажется, что этот торг здесь вместе. А в результате предоплаты за этот месяц не сделаны. И с 1 июля «Газпром» официально сообщил о прекращении поставок на Украину. Впрочем, потом украинская сторона заверяет, что транзит газа в Европу продолжается в полном объеме. Но она по-прежнему желает выяснить отношения с Россией в Стокгольмском арбитражном суде. Вот, знаете, очень любопытно, а с кем она будет судиться, если Рада примет закон, которым на Украине будет запрещено название Россия и его производные в применении к нынешней Российской Федерации. Будущий закон так и называется. О запрете использования исторического названия территории Украины и производных от него слов в качестве названия или синонимы Российской Федерации. Использование такого названия для обозначения современной территории Российской Федерации или любой ее части. Ну, понятно, что, наверное, любимую Гоголевскую Малоруссию запретят. Вот, получается, и Белоруссию тоже. Вообще, эта идея настолько абсурдна, что даже трудно представить, как будет выглядеть право применительная практика. Однако ведь отрада всего можно ожидать. Они, знаете, слово чашка могут запретить или «лето». Но законопроект о запрете России фракции радикальной партии уже внесен, я не удивлюсь, если осенью он будет успешно принят. Вообще, власти Киева и депутаты, чиновники, а в первую очередь президент, больны какой-то новой опасной болезнью. Вот, чтобы не было, главное побольше как-то вот болтать, вот разные ерунды есть, фургу умным видом. Это, наверное, такая новая форма имитации деятельности.